приветствую всех на моем канале с вами ирина В сегодняшнем мастер-классе я делаю милые цветочки из атласной ленты кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла атласную ленту шириной 4 сантиметра и нарезала три отрезка длиной 15 сантиметров Срезы ленты нужно обработать огнем. Затем я эту ленту складываю вдвое, изнаночной стороной внутрь. А вот этот сгиб обрабатываю огнем и как бы приглаживаю пальцами. Вот он этот сгиб. А дальше без комментариев смотрите за моими руками. Такими цветами можно украсить зажим для волос, повязку, ободок или летнюю панаму или шляпу. Такие цветочки получились у меня и обязательно получатся у вас. Всем желаю творческого настроения. С вами была Ирина. Пока-пока.